Здравствуйте, уважаемые владельцы животных! Очередная наша встреча. С вами снова я, Верколов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Задают вопросы о смене зубов. Прям действительно много накопилось смена зубов у щенков. Давайте поговорим о смене зубов. После шести месяцев у щенка, у котенка, у животных наступает смена зубов. Молочные зубы выпадают, на их место растут постоянные понятное дело когда все это проходит без болезненно когда все это проходит ровно аккуратно владелец замечает и не замечает и все идет своим чередом все хорошо он успокоен владелец животное спокойно ну может быть там аппетит немножечко нарушается может быть там вряд лиить он не без того ничего страшного но когда молочные зубы задерживаются, а постоянные растут, и когда порой бывает такая картина, что в два ряда, сколько угодно случаев таких, тот владелец бьет тревогу, паникует, что делать. в магазинах есть огромное количество приспособлений скажем так для этой цели резиновые пластиковые игрушки колечки там всякие и жилки сухожилия вот эти вот лакомства довольно твердые средние подавайте щенку или там котелку позанимайтесь с ним возьмите возьмите это колечко в рот ему это кольцо, подразните его, он схватит, и как бы расшатывая, расшатывая, он схватит, а вы терзать, терзать его, терзать. И этим самым вы раскачаете молочные зубы. Постоянные, они да, надежные там уже, все там хорошо. А эти вы раскачаете, так? И, значит, жилки вот эти вот хорошие такие даете жевать ему. Он будет жевать жестко, жестко, жестко, он будет расшатывать зубы. Порой это хорошо срабатывает. Если совсем уж прям дремуче там все, попробуйте сами пальчиком, ну, лаская его, там, играя с ним пальцем, смело расшатывайте, посмотрите, как, в каком состоянии этот молочный ряд, не выпавший еще, растет постоянно, а молочный, не выпавший, в каком он состоянии, расшатывайте, порой это действенно оказывает свою роль. Если совсем не справитесь, тогда к врачу, в клинику, и не наступает... Не менее важный вопрос Все это делается под наркозом Ну, конечно, под наркозом Вот многие боятся наркоза Ничего страшного Врач сделает только к силу К силамит не, небольшую дозировочку Только облушить животное И под действием, значит, расслабления организма Удалит молочные зубы Обработает ротовую полость Вам даст рекомендации, чем обрабатывать Чем обрабатывать вот. Гель метрогилдента можно будет применить, он скажем, гурцелином. Либо в аптеке готовые возьмете, либо значит, таблеточку возьмете, растворите в какой дозировочке И будете орошать, пробовать сарацию ротовой полости производить, И все. Вот, вот и все. Не надо бояться этого. Ну, конечно, оно неприятно. И вы, я понимаю, у вас, почему вы боитесь и паникуете, потому что вы не знаете, ой, что делать. Вот вам сказ. Вы либо потихонечку игрушками расшатываете, если не выпадают, сами пальчиком расшатываете, если это не помогает какое-то время. Смотрите, там, по времени это все равно, когда что не раньше вы придете к врачу, тем быстрее он окажет помощь, он посмотрит и быстрее выдернет их, и удалит и, молочные зубы. Эти останутся они не будут мешать, и все. Все, до свидания. Всех благ, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, подбрасывайте нам темы, по мере силы и возможности мы ответим. Всех благ, до свидания.